Лизай, какое чудо к нам заехало Нам нравится за Рано и торчат Жигули А ну, что, я сделал цапску, да? Интересно шлюда. Сейчас новогодняя елка зарвется Ля, оно еще все шевелится. они еще не будут шевелиться. Иди сюда, давай, Я тут... тут не видишь, что они Тут чпокаются. Да и такое чудо к нам заезжает на Газпром А чё уши, что там?